Всем привет! Это сайт Drupalbook.ru, И в этом видео мы разберем агрегацию во views Мы сделаем вот такой блок Это будет рубрикатор наших объявлений В прошлом уроке мы уже делали доску объявлений И сейчас мы сделаем блок, который показывает Сколько в каждой категории объявлений Есть объявлений Давайте сейчас создадим еще один views Назовем его категории объявлений Выводить будем термины таксономии и выберем словарь категории объявлений. Выводим блок. Количество элементов, в принципе, можно убрать. У нас немного терминов таксономии. Итак, первое, что мы сделаем, это включим агрегацию в вьюсе Использовать агрегацию включаем да. У нас сразу же появляются настройки для агрегации. Сейчас у нас выводится просто автомобиль и недвижимость. Нам нужно вывести количество объявлений. В скобочках, сколько у нас будет каждого из видов объявлений. Для этого мы будем использовать связи. Сейчас мы можем вводить только термин таксономии. Но если мы добавим связь, то мы можем обратиться к материалам объявлений. Ну вот материалы с термином. Добавляем связь, устанавливаем, что эта связь обязательна, чтобы не выводились материалы, которые без объявлений. Ну, потому что они все равно не будут учитываться при агрегации. Зачем же их выводить? Они будут нам только усложнять и утяжелять запрос views. Так, Нам нужно будет добавить еще один название термина таксономии. Мы его скроем и будем вместо него показывать количество. Вводим название термин таксономии. У нас уже есть одно поле названия. И здесь мы выставляем количество, как тип агрегации. Сохраняем. Без разделителя. Просто число вводим. И увидите у нас вывелось количество объявлений, которые соответствуют каждой из этих категорий. Тут остается два объявления из раздела автомобиля и три объявления из раздела недвижимости. Давайте поменяем порядок. Поставим этот count поле выше. То есть агрегация использует MySQL count для того, чтобы вывести количество. Если вы помните, то мы можем использовать group by и count с помощью агрегации. Я говорил это в прошлом уроке. Так вот, мы можем свой count для агрегации. Также можно group by использовать для агрегации. Для этого можно использовать для разных типов. Вот вы видите, что здесь есть различные тип агрегации. Мы рассмотрим пока просто подсчет количества материалов для каждой категории. Ну, это самый популярный, наверное, вид агрегации, который используется в Drupal. Исключим из вывода это количество и выведем его здесь в термине таксономии. Просто перецепишем результаты. То есть возьмем name из первого и выведем name из второго В скобочках сохраняем и вот таким вот образом у нас вводится этот список давайте сохраним views и выведем этот блок давайте в primary меню так, не в primary menu, в primary sidebar sidebar first, вот здесь Категория объявлений блок размещаем сохраняем давайте перейдем на главную страницу И проверим что этот блок работает сейчас у нас три объявления недвижимости давайте добавим еще одно объявление тип объявления куплю, например и недвижимость сохраняем и вот вы видите у нас добавилось что у нас теперь четыре объявления недвижимости ну, блок работает я думаю, вам стало понятно, как сделать агрегацию в Abuse, как использовать подсчет количества термин таксономии. А это не единственный возможный функционал агрегации. Если мы зайдем снова в Abuse, категория объявлений, зайдем в термин таксономии, здесь можно высчитывать минимум, максимум, среднее число. Если, например, вы используете 5-стар модуль, для оценки, выставления оценки или рейтинга товару, например, то там используются среднее значение, то есть вы выставляете оценки в комментариях к товару, и эти средние оценки, потом усредняется оценка и получается оценка самого товара. Это используется для модуля 5 stars. Ну, и тут различные еще дополнительные функции среднее отклонение. Они используются довольно-таки редко, но в основном часто у него встречается подсчет количества и среднее значение, в частности рейтинга. Все остальное я довольно-таки редко встречаю. Я думаю, вам стало понятно, как работает агрегация в Avius. Если непонятно, пишите в комментариях, будем разбираться. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Друпале.